Всем привет, Ваня Артем и простите, что не было видео на компьютере. Просто мне удивили старые наушники, потому что они были сломаны. Как вы знаете, если не знаете, то я вам уже рассказала. Так, кстати. И мне купили новые. В наушники. И кстати, на сцене идет ниша. К вам с вами поговорить. Ниша, иди сюда. А, ну, может быть, ты будешь? Ну, Миша, иди. Ты же не снимаешь видео, а я снимаю. Подкинщики. И сегодня она в стране еще раздец. Он с вами поговорит, потом я вернусь. Так, надеваю тебе наушники. Так. Я сегодня да, в Роккинград представляете? Если вы знаете, скачайте по ссылке в описании. И все, пока. Так, кстати, сп спасибо за просмотр. С вами было о чем. Всем пока.